Новые лыжи от Волков. Новые не только лыжи, но и новые, как, бы, как они говорят, стиль катания. Волкл в сезоне 18-19 говорит о том, что они сделали лыжи, которые пройдут новый класс лыжников. А, суть в том, что, значит, серия новая DICON, в которой две модели, две модели с разными талиями, 74-76. Честно говоря, я не очень понимаю, как классифицировать эти лыжи, потому что это не универсалы. Это не в том плане карвы, как мы приняли говорить, да, понимать, 7476. При этом серия универсалов, RTM, широких талий, она осталась. Осталась без изменений. То есть эти лыжи не сменили никакие, они пришли на замену что-то нового. А, версии есть... 4. при этом как бы они очень интересные есть 76 модель вот в таких двух версиях то есть это две одинаковые конструктивных лыжи отличаются только дизайном это желтая версия это черная версия все. дальше и 74 и 76 модели отличаются версии PRO и обычная обычная и отличие только в том что отличаются креплениями обычная версия имеет обычные крепления S-Motion вот, Которые ставятся на обычную любительскую платформу, которая интегрирована в лыжу. Вот, версия Pro, та же версия, та же лыжа, только с креплением с race plate. То есть рейс плейт, и на нее ставятся уже на шурупы, крепления более продвинутые. Как бы и все, версия X. Разницы в, в другом нету. Точно также есть две версии раскладки Дикона 74-го, есть красные с фиолетовыми вставками, есть черная версия. Что в катании? В катании лыжа имеет совершенно полную э, трассовую конструкцию, то есть это сайдволл э, по всей длине, абсолютно от носка до задника. Это совершенно классический трассовый прогиб без всяких рокеров, то есть классический носок, классический прямой задник, часовой прогиб в середине. Это хороший сэндвич-сердечник. Опять-таки, давайте мы не будем путать понятие сэндвич-сайдвол. Сайдвол вот эта боковая стенка, это то, что не хэп, да, вот заново лыж сайдвол по всей длине, сэндвич, это относится к наборному сердечнику, то есть сэндвич-сердечник говорится о том, что сердечник сделан из разных сортов дерева, то есть сэндвичи вот это, это разные вещи. Значит, здесь и сэндвич, и сайдвол, еще и усиление и лютое усиление титаналом, титанала там просто реально не пожалели, а, в итоге имеем абсолютно как бы трассовый состав лыж. И при этом абсолютно любительскую динамику катания на средний радиус 14-15 метров, то есть такой XT. То есть Италия немножко не рейс, и ритм катания совсем не рейс, но при этом рейс динамика, потому что рейс состав. В моем понимании лыжа должна быть безумно интересная для разнообразного трассового катания в поворотах от среднего, малого и длинного. То есть я уверен, что эти лыжи должны быть стабильны на скорости за счет своей жуткости и при... спрямленности. И при этом позволять динамично уходить в короткие повороты и давать хорошую отдачу. И лыжи, ну, как бы, на мой взгляд, может быть очень интересно, очень-очень-очень. Я такие сочетания люблю, когда берут просто какой-то World Cup там состав и фигаривают его в геометрию любительской лыжи. Вот. но это уже вопрос к тестам, а, обязательно буду эту лыжу искать, и обязательно хочу ее потестить, и чтобы не пропустить, ставьте лайки, подписывайтесь, больше катайтесь, встретимся на горе, пока!